Эй, паренек, если ты не подписался на канал, то обязательно подпишись. Канал заслуживает твоей подписки. Ну а мы начинаем игру. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Никита Тевеснов, и я начинаю обзор игры Shadow Five Сейчас я буду читать сенсей. Прекрасно, мой зана... зазнавший ученик вернулся. Я вижу, ты потерял свое тело. Какое несчастье, да? С другой стороны, теневая форма дает тебе особую силу. Это только начало, я ее недавно скачала, вот как вы видите, вот. Шаби Файм 2 установлены, буквально. Это я просто показываю. Сенсей, впечатляет, но груза же не может дать сдачи. Посмотри, как ты покажешь себя, с моим учеником. Сейчас будем ученику жопу надирать. И брось меня Кенди, я его порву. Раунд первый. Я думаю, тут два раунда. Я в нее играл, но не так сильно. Сейчас. Перфек жалко уже не сделала Братал. Да, да, да, да, да, да. опять ему задники не дырм. Ах. С подножками своими. О, град ударов. Ч ⁇ добием мы его опять в брутал. Так. Я думаю, все, Юрий, да. 70, 70 и того я получаю 85 и долги э, я не сомневаюсь в тебе теперь тебе нужно купить оружие Понял, мы будем проходить эту всю игру для дочитана я сейчас снимаю на улице чтобы мне дома не мешали в теневой форме ты не можешь умереть. Предлагаю сразу вызвать на бой одного из демонов-рыс. Опсиновая ну какая-то. Сейчас я, ребят, приду. Все, ребят, я пришел. Сейчас мы пойдем в бой что ты такое я не собираюсь тратить свое время на какого-то жалкого. это шин слабейший ученик в моем ордене победи его если сможешь тогда возможно ты заслужишь право сразиться со мной побежду быстро Это хиарут. и против меня шин. Казал, что твоего мига пока не любит. Эх, жалко на перфект хотя. Хм. Ах. Ну, Сначала будет эпик, если у меня победит. Ну, Ха. Первый раунд я убил. Второй. Как вы помните, я в юбилее говорю, что мне уже можно теперь снимать больше 15 минут. Я подключу YouTube. Ну, стримы я буду снимать, когда у меня набросина предоставлена вами подписчиками. Так. И. Ах, Ребят, ну все, я тут. Вот я уходил, надо было. И яры этого не победил Шеня Шин. Ну, сейчас мы его победим. Это все уже вы видели в видео. Но сейчас мы будем Шин Шина побеждать. Давай, давай, давай, давай. Просто мне надо было отойти. Так. Да, Дальше. Да, как вы видели, просто я его побеждал, побеждал. Меня позвали, и мне надо было отойти. Я отошел. Так. Да я проду. Ну, может, и нет. О, мы его победили, у нас осталось фу, хп. Сейчас мы его последний раунд победим. Как я вам еще раз говорю, напоминаю, я в эту игру уже играл. Побеждал рыся. Отшельника почти Победил. Так, вот, мы его победили, и нам дают 100 опыта и 100 голды. Рысь, я глава ордена ассасинов. Ты слишком ничтожен, чтобы дрожаться со мной, но твоя драка с женой меня немного развлекла. развлекла. Да, это уже невозможно. А, а первое, перерождением. Сейчас у нас это прогрузится. Я специально сделал звука помаленьку. Маленько. Мэй, привет, меня зовут Мэй. Я спец по оружию и досперму. Лучше в этих краях. Могу я заработать поработать на тебе? Конечно. Отличный выбор. Теперь твое снаряжение будет всегда... Вс... Будет в идеальном состоянии. Я, я помогу тебе с любым проблемами. Угу, спасибо. И вот тебе мой первый совет. Ты можешь зарабатывать монеты в турнире. В каждой стадии противники все сильнее, ну и приз больше. Угу. Сообщение. Похоже, что в этом бою возникли проблемы с производительностью вашего устройства. Мы рекомендуем изменить качество графика в меню настроек. Угу. больше не показывает. И у нас появляется турнир. Мы можем купить новое, наверное, оружие. Так, я думаю. Ща... Ну, сейчас посмотрим. А, нет, это... а тут заработать можно. Нет, это тоже не будет... Ты Теперь... можешь получить кристаллы бесплатно, снять видео и зап выполнить задание. Ну, я это только что смотрел, а я пойду уже на собрание кристалликов. Да, кристаллики. Забрать награды. И получить шоколад. Да. Ну что ж, мы победили Шина с первым уровнем. Ну, я думаю, его каждый побеждает. Ну, давайте сейчас ходим в бой, что ли. На турнир. Стадия первой я против обезьяна, да. Он похож на обезьяну. Если похож, ставь коммент. Пиши коммент. О, с Еще обезьяна на меня. Я начал это видео снимать по просьбе деревенского Данила. Он написал в комментах юбилею, кто ждет новых видео, вот я и это и понимаю. Это Раунд второй. Дани, у тебя спасибо за мотивацию. Я думаю, это видео сегодня выпустится. Ой, так я... ну, ты написал хороший коммент, извини, но я сегодня не смогу его выставить в этом видео. Но в следующем видео попытаюсь. Не гарантирую, не обещаю, не преимущество, но обещаю. Mm -hmm. Все, мы его победили, эту обезьянку, макаку. Mm -hmm. И увидим, и сколько мне надо добыть? 40-50 опыта. Теперь колеб. Зарабатывай монеты в турнире и покупай снаряжение, чтобы победить бойцов Рысь. Рыся. О, я получил второй уровень. О, молодец. Так, ребята, кстати, я советую вам подписаться на канал Елена Емелюхина. Девочки делают классные видеообзоры. И также она моя сестра. И последний канал на нашего... Реком... Ну, последний канал, который я рекомендую, это канал Фастик. Фастик делает классные видеообзоры про Кош-Рояль. У него много легендаров, много позитива и много качеств. Хорошее настроение. Сегодня на Елене Милюхин я думаю, выйдет новое видео. Я обязательно это жду. жду не дождусь. Елена со мной не живет в моем доме. Она живет в другом доме. Так, нажми. Так. А, да, вот так вот. А, снаряжение. Елена Милюхина. Э, хороший бургер. Смотрите его. Ссылку, я думаю, сегодня попытаюсь оставить, но не гарантирую. Также говорю. Опять бой. Давайте попробуем опять. Кто же против меня опять сейчас будет? Жало. Сейчас и жало пойду. Ребят, я говорю уже в юбилее какие лучшие программы или я не помню. Ну, пишите лучшие программы. Я буду их или снимать, которые лучше. Качество лучше, интерфейс лучше, графика Пишите. Я буду стать качать. Конечно же я этот канал переработала на компьютер Теперь у меня в компьютер просто такой канал Что бы еще кого рассказать? Завтра может выйти новую серию про Shadow Fight 2 Но я не гарантирую, попытаюсь сделать Если у меня телефон не будет лагать ну, уже сражаемся второй раунд, жалой. Ох, я у нее эти, выкину, оружие. Так, вот, yeah. И сколько? 96 голдыни, 50 опыта. Как всегда, 50 опыта всегда дают на турниры. О, у меня экран перевернулся, жалко. Тебе нравится Shadow Five? Давайте да нажмем. Пожалуйста, поставь 5 звезд. Где нашей игра? Поищи чуть-чуть. Уже это сложно. Но давайте пойдем на оружие. Там эта броня. Посмотрим, что нового. Новые оружие. Это кассеты. Давайте, думаю, купим. Все, я их купил. Кассеты. Новая броня. Новый шлем. Я бриллианты не буду тратить. Ну, давайте сейчас поискать другому бою. сыграть, если получится то заработаю монеты, куплю себе хотя бы нагрудник, ну, броню, шутница. Шутница Так, сейчас мы ее порежем, привяжем кастетами. Да, вот когда я играл в своей шуту это первая была часть, я я не пользовался этими кастетами. я пользовался первым оружием. И все, больше я ничем не пользовался. Скотина какая-то ведь. Все, ребят, я тут просто надо было отойти чуть-чуть. здесь -чуть. она еще не успокоилась. Сейчас вот эту я побежу. Опять побежду шутницу. Я побежу эту собаку. Побегу. <соединяющие> Это за собаки. телефон Переворачивай. <соединяющие> <соединяющие> ну, всё, всё, всё, конец. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> перфе! Ребят, сейчас я Все, ребят, я этой Ну, сложно уже ой а да пока меня не было я получил на царапины это там... нет, нет, нет, нет. ну что ж ребята всем пока с вами был я никита китайте весну ставим большие пальцы вверх Пишите комментарии. Данил Деревенский, большое тебе спасибо за то, что ты меня смотивировал. Написал в, коммент, ну, в комментах под юбилеем. Снимай новое видео. вот Спасибо тебе за то, что э, промотивировал меня. Я вот снял видео. Это особенно для тебя важно. Ну что ж, всем пока. С вами был я, Никита Тевеснов. Также говорю, подписываемся на канал Елена Емельюхина и Фастер. Всем пока, друзья.